Это не знаю, ну как, с пивом. Не все, кто выпил бокал, превращаются в алкоголик. А есть те, кто превращается. Так что теперь? Пиво не пить. Не. голову иметь на плечах. И использовать не только для ношения кепки и очков. И принимать взвешенное решение, имея в виду все возможные последствия. Это и есть свобода. Это и есть жизнь.